Ну что, ребятушки, всем привет! Это снова мой очередной стрим. Как видите, вот тут, -вот где-то, вот тут, вот, да, в, угол... вот, вот, тут -вот да, в уголке э, будет чат, так что вы можете смотреть. А еще эта трансляция, которая будет, будет еще потом перезалита на мой официальный канал. Заходите, стрим начинается прямо сейчас. Я вас там жду.